В данный момент мы приняли такое решение 5-еврового пакета отключить, потому что увидели, что а, ими пользуются не те страны, на ко для которых мы их э, приготовили на самом деле, потому что почему-то Германия э, очень полюбила 5-евровые пакеты. С средним доходом больше 2 тысяч, э, почему-то э, все хотят 5-евровую пакету. А тех страны, для которых мы, в принципе, это приготовили и думали, что там Индия, Малайзия, у них вообще нету меньше, чем за 50. Ну, скажем так, вообще это неверно. Больше, да, в подавляющем большинстве, так как они все-таки в большинстве случаев платят биткоинами, а у биткоина транзакция да, стоит практически столько же сколько сам 5 евро пакет поэтому они сразу все идут на 50 здесь у нас встал такой вопрос что а стоит ли вообще его тогда держать потому что для германии это точно не не важно без разницы 550 500 а для а малайзия и индия все равно ими не, не пользуются поэтому сейчас было принято такое решение во первых это и поднимет общий общую картину Заработка у партнеров первое, нагрузку на суппорт, потому что мы наблюдаем определенные тенденции, ну и конечно для общей динамики и индекса и вообще для общей динамики платформы мы увидели, это сыграло очень большой плюс. Поэтому я не могу вам обещать, что 5-евровый пакет вернется. Пока все тенденции склоняются к тому, что отсутствие 5-е пакета нисколько нам не вредит как компании, а наоборот очень-очень-очень показывает положительную динамику.